Ней смешались все как на экране, россиянцы и американе. Ребята, всем привет! Вы на канале Mother Russia. Сегодня я хотела бы поговорить о разговорном американском языке и рассказать вам о словах, которые не используют. Очень часто в своей разговорной речи про семантическую нагрузку этих слов и когда обычно они их применяют. Поехали! Weird and weirdo. Слово weird у них обозначает странно. It's a weird situation. Странная ситуация. Оно не несет в себе негативной нагрузки. Uh, слово weirdo обозначает человека, который странный. Но опять же, не в негативном ключе. Допустим, у них есть слово psycho как бы мы его перевели, «псих», И есть слово «weirdow», «странный». Они очень часто к себе применяют эти слова, поэтому ничего плохого, это никакой плохой нагрузки это слово не несет. Но они достаточно часто его употребляют в своей разговорной речи. Поехали. Слово «get». Слово «get» американцы употребляют 150 миллионов раз на дню, потому что слово «get», оно заменяет... Очень много тех слов, которые мы учили в школе, таких как take. Я когда-то у одной 20-летней американки спросила: Где ты это взяла? Where did you take it? И она не поняла мой вопрос, пока до нее не дошло. Она сказала, Where did I get it? Да, да. Вот слово get они потребляют везде и применяют очень часто. Pickup. Но это не пикап как бы девочку пикапнуть, да, а в плане пикап подобрать, пикап забрать ребенка там, пикап забрать, забрать, забрать кого-то откуда и посадить там машину, и, как правило, куда-то довести. вот это смысловая нагрузка слова пикап. Сим, я, может быть, буду его неправильно немножко произносить, потому что у меня с, с, в. Очень сложно, но слово assume они предменяют тоже достаточно часто. Оно означает «я предполагаю». I assume tomorrow is gonna be rain. Uh, вот в таком каком-то значении я предполагаю, что, там, что это вот так-то, вот так-то, что это было так или это вот так будет. No clue. К примеру, вы хотите задать вопрос «пришел ли ребенок из школы?» Uh, и если человек не знает ответ, он говорит «I have no clue». Это такая же смысловая нагрузка, как «I have no idea». «Я понятия не имею», «Я не знаю». Uh, «Worth it». Очень часто американцы применяют это. «Worth it» означает «Это того стоит». Uh, я, не по... «Я устроился туда на работу, и это того стоит». «И деньги того стоят». Um, I just got the job and money worth it. Так что, как бы слово worth it uh, в прагматичной Америке очень часто употребляется. Что-то -что чего-то стоит. За ним сразу же следует слово uh, make sense. Uh, это немножко не послы по смыслу. Uh, дословно дословности переводить make sense имеет смысл, но значение такое, пойди там отнеси это туда и там does it make sense? это имеет видишь в этом есть смысл как бы не буквально переводите does it make sense? имеет ли это смысл, а значение этого слова вот посмотри что это имеет смысл, как правило вот так они его употребляют um, absolutely это мое любимое теперь слово. абсолютный не обозначает слово абсолютно. Оно обозначает по-русски скорее конечно. Очень часто применяется вот в моей сфере в ресторанах, когда гости просят, вы не могли бы мне там принести бокал вина, ты говоришь yes, абсолютный как бы утверждаю, что да, конечно. Еще есть такое выражение. I hear you, который американцы очень часто употребляют в разговорной речи также. Um, ты можешь прийти, к примеру, пожаловаться, ой, сегодня был тяжелый день. И э, тот, кому ты говоришь, он очень часто может ответить «агею». Не переводите дословно. Это не значит, что я тебя слышу. А это значит, что я понимаю, я чувствую твою боль, друг, или что-то в этом роде. Это значит, что я понимаю, я понимаю, что ты сейчас переживаешь, или то, о чем ты сейчас говоришь. И десятое на сегодня я бы хотела сказать, что американцы очень часто... В соцсетях, или в разговорной речи, или в общении, даже более официальном употребляют окончание на «а». Не «got it, got не он um, не «I want, I wanna». Uh, так что вот эти вот uh, огончания, они точно так же употребимы. Но здесь не путайтесь и в официальной переписке, особенно когда вы ищете работу, или вы когда вы что-то обсуждаете по поводу каких чего-то официального, не употребляйте этого. То есть, если вы хотите сказать, я хочу такое расписание, не говорите, I want that schedule. Говорите I want that schedule, Поэтому, потому что ну, как бы вот они стараются это не употреблять. Хотя с тобой твой шеф или твой партнер может разговаривать на этом языке, но в письменной речи, кроме как в переписках каких-то в, в социальных сетях, не употребляйте эти. Как-то со Современ... жа, жа, жа, жа, жа... нет жа, жанга забыла слово Жорганизмы. нет это не организм конечно это такой сленг ну вот, вот это то что я вам хотела рассказать про слова в американской речи их на я их может быть вас чему-то из этого учили в школе я эта информацию не ухватила в университете так тем более поэтому хочу вам об этом рассказать Та... также я вам хочу сказать что я буду потихонечку короткими циклами рассказывать про американскую речь про то как они ее строят про Фразеологизмы, про, про слова, которые используют. Поэтому я думаю, что всем, кто либо будет общаться с американцами, либо будет переезжать в Америку, это будет интересно. Все, пока-пока.